В этом видео разберемся почему каждому кто занимается онлайн бизнесом просто необходим сервис superlink почему не стоит использовать реферальные ссылки в том виде как их дают проекты или партнерские программы в чем опасность бесплатных сокращателей ссылок как использовать сервис для дополнительного дохода для общения с любыми сетевиками и как он поможет вам зарабатывать больше за те же самые действия чем бы вы ни занимались, в любом случае ваш самый главный инструмент – это ссылка. Как бы правильно ни были оформлены ваши странички в соцсетях, как бы круто ни звучали ваши речи, написаны тексты, оформлен сайт. Но если ваш потенциальный партнер или клиент не может нормально перейти по ссылке, которую вы оставляете где-то в качестве рекламы, то все ваши крутые странички оказываются абсолютно бесполезными и, естественно, вы теряете деньги партнеров или клиентов. Почему же не подходят те ссылки, которые обычно предоставляются проектами, партнерскими программами или которые сокращены через бесплатные сервисы? Первая причина – у вашей партнерской ссылки всегда открыта реферальная часть. По разным соображениям человек может скопировать основную часть и перейти на сайт напрямую. Это значит, что ваше приглашение не засчитается и вы потеряете вознаграждение. Причем если партнерская программа или маркетинг план будет из нескольких уровней, как например у нас, пятиуровневая партнерка, значит вы теряете доход еще и со всей структуры, которая приходит за этим человеком, а это уже могут быть серьезные деньги. Вторая причина, она относится и к обычным ссылкам, и к сокращенным, это то, что ссылки в любой момент могут быть заблокированы социальными сетями из-за того, что некоторые партнеры работают методом спама, то есть делают рассылку сообщений людям, которые не давали на это согласие. И когда несколько человек пожалуются на такое сообщение, социальная сеть начинает блокировать не только реферальную ссылку того, кто спамил,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 Четвертая причина в том, что нет возможности в дальнейшем влиять на такие ссылки. Вот представьте, что вы много где в интернете разместили свою ссылку или где-то на визитке, на листовке напечатали, и вдруг эта ссылка начала блокироваться. Также бывает, что меняется адрес или формат ссылки, или вы решили поменять деятельность. В этом случае считайте, что вся работа будет парализована, вы теряете деньги, и вам ничего не остается, как везде, где возможно. Если вообще вспомните все места, менять ссылки вручную и тратить очень много времени. И пятая причина в том, что многие люди, особенно новички в интернете, просто боятся переходить Вот по таким ссылкам, которые получаются после сервисов сокращателей. Для них это выглядит как какой-то странный набор символов и далеко не каждый будет по такой ссылке переходить. На самом деле есть еще минусы. Это вот пять самых явных. Как же их избежать и плюс получить дополнительные возможности? Вот здесь и приходит на помощь сервис Superlink, который позволяет в формате вашего домена создавать нужное количество правильных ссылок, у которых не обрезается реферальный хвост, которые не будут блокироваться социальными сетями, даже если блокируется реферальная ссылка самого проекта. А если вдруг изменится адрес или формат ссылки, или какой-то проект закроется, то вы сможете в одном месте... В самом сервисе поменять адрес перенаправления и все ссылки, которые вы до этого разместили в интернете, снова продолжат работать. Сразу посмотрим на примере. Вот так выглядит сервис изнутри. Вы можете привязать к нему один или несколько ваших доменов. Это по инструкциям делается легко. Просто нужно один раз сделать и потом постоянно работать правильно. На каждом домене вы можете создавать свои категории и нужное вам количество ссылок для разных своих проектов. Здесь тоже все просто. Нажимаете кнопку, вставляете ссылку, которую нужно замаскировать, для себя описание и придумываете для каждой ссылки свое окончание, которое будет в конце. В итоге у вас получится вот такой блок и теперь везде, в интернете, на визитках, листовках вы используете именно вот эту рабочую ссылку. Так как она в формате вашего домена, соцсети ее не блокируют, если сами, конечно, не заспамите. И кликнув по ней, где бы она ни находилась, человек перейдет на указанный вами сайт. Если вдруг он перестал работать или поменялся формат ссылки или что-то еще, вы заходите в редактирование блока и просто меняете цель. Сохраняете. И теперь эта же рабочая ссылка, которую вы уже разместили по всему интернету, пусть даже несколько лет назад, станет перенаправлять по новому адресу. Вам не нужно будет везде их менять. Кто хоть раз сталкивался с блокировкой ссылок, понимает, что это очень серьезное преимущество, которое сэкономит вам очень много времени и денег. Также сервис позволяет по каждой ссылке отслеживать Статистику переходов, сколько за какой период их было, с какого сайта они были сделаны. Это позволит вам усиливать рекламу там, откуда идет большая посещаемость и наоборот отсекать то, что не дает результата. Если вы сейчас не можете этого определить, значит вы также теряете время и деньги. Если какая-то ссылка перестает работать, сервис вам об этом сообщает. Вы можете сразу отреагировать. Проверить, что с сайтом и, если нужно, ссылку поменять. Это тоже крайне удобно, вам не нужно постоянно все вручную проверять. Это вот самые основные необходимые функции сервиса, благодаря которым вы уже перестанете на ровном месте терять партнеров, время и деньги. Плюс к этому функционал мы постепенно будем добавлять. Еще такой важный момент. Иногда спрашивают, а что если сервис закроется? Всякое же бывает. И что же будет с моими ссылками? Так вот здесь вы как раз максимально защищены, потому что когда вы используете открытые реферальные ссылки или бесплатные сокращалки, то при закрытии проекта или сервиса все ссылки, которые вы когда-либо размещали по интернету, умирают вместе с сервисом или проектом. А при схеме работы через сервис Superlink вы размещаете ссылки собственного домена. И допустим, если Суперлинк закрывается, вы можете продублировать те же ссылки на какой-то другой сервис или использовать решение со скриптом через хостинг. Пусть даже это выйдет дороже или с другими условиями, но главное, что вы не теряете навсегда свои ссылки и всегда можете на них влиять, чего никак не сделать при других вариантах. Стоимость подключения к сервису двух доменов на каждом из которых вы можете создавать нужное количество ссылок, всего-навсего 150 рублей в месяц. Это копейки по сравнению с тем, сколько денег вы теряете без использования сервиса. Поэтому тут раздумывать даже не о чем. Оплата доступна абсолютно всем. Домен тоже стоит копейки. Есть все инструкции, как его зарегистрировать, как пользоваться сервисом. Также посмотрите вот это видео. В нем сравнивается сервис Superlink с другими вариантами маскировки ссылок. Ответы на частые вопросы вы найдете в соответствующем разделе. Если что-то будет непонятно или не получается, пишите обязательно во всем поможем. Не теряйте время, прямо сейчас регистрируйтесь, получайте доступ к сервису, создавайте правильные ссылки для всех ваших проектов, зарабатывайте гораздо больше за те же самые действия. И не жадничайте, рекомендуйте сервис своим партнерам, друзьям, знакомым, ведь у них те же самые проблемы и получайте хороший дополнительный доход по партнерской программе. Желаем вам успехов, до связи!